тадам а ой блин ничего не видно ну что ж тем привет, друзья с вами акция риска вам показать вот экран есть смотрите как так, вот так у нас пишется да сегодня акции 1500 баллов. А, 3500 баллов 3500 у нас так что прям уходить сюда вот поэтому вот так вот участник на одном же шоу кому и все. Спелли... Уже все закончено. Мы даже не смогли это сделать, да. Жалко. Ставь лайк, кто не прошел. Да, сожалею об этом. сожалею. И сегодня мы сейчас посмотрим и прокачаемся. Блин, что классное. А, и классное. Макси. макс скинули -тю. Может уже скин новый купить? Ни такого, не такого. Викинг бунк был бокинг же новые скины. А как думаете? А ком не же скин купить? О, классный скин. Ну что ж, давайте купим Буловский скин, он очень красивый за 80 кристал. За таким. Не жалко. И все, у нас новый скин Бул Викинг Бул классика все закупили его 15 золотых остается Бул, а ты где? Покажись, покажись, сейчас мы с ним еще поиграем. Ух, о, -хо -хо. как красив нравится, я вот так хотел. Ну что ж, а что-то еще есть такого красивенького, если есть, то я куплю акция, акция, возможно они не крутые. Не, ну тем можно было бы, но уже закончилось. А, Джейс, -а. 6, потом можно тебя был купить. Я думаю, было футбола, да? Было защитника. Но ну, а лучше в игру такой мощный. Ну что ж, мы изменили скин, пора давать одиночным, хоть по парню там купить 550 банк за такой праздник ставьте лайки и подписывайтесь на канал Ними мы купим все-все-все скины будет классно Не играть красивый-красивый копана красивый ну, скажи какой у меня скин, красивый скин да? да, красивый скин я викинг булл, хопа ну. я викинг булл, хопа ну. с вами викинг булл как и всегда, ух ты ладно хайп тебе навоз реагирует сам Ой, я викингул. Вау, викинг здесь. Смотри. Блин, викинга булл убил. Еще один булл. Что творишь, булл? Ну, ясенько. Мне же слабый путин. э слабые, Да, силам слабенькая. Может быть, прокачаем буллам? Сила. 290 монет. Блин, тоже маловато. Давайте еще постараемся. Минус 7 кубков. Да, это многовато. Теперь нужно выждать. Это из-за того, что я ют И из-за того, что скин очень протой. Поэтому они так зазрят. Ну что я скажу, классный скин. О, тут тоже есть скин такой красивенький. Она, она сейчас может он прилететь ко мне. Убить меня какой схотиняка? Блин, ну как так, друзья? Я не знаю, что это такое. Купил скин, такой неудачный скин вышел. Минус 6, минус 7. Положительно точно минус 7. Было 551 кубок. Ну как так? Не беспокойтесь, пожалуйста. Нужно отфармить. Блин, ну, так было классно. Согласны, ставьте лайк. Да. И такое нужно праздновать, а не дизлайкать героя. Зачем дизлайкать? Почему? Где подписка, дел лайк, а? кована хованно, отлично. Хоть какое-то весеннее. Викинг Бул, тащи. Когда будет новый скин, тогда мы тоже купим. Викинг Бу, давай тащи. Хопана, тащи. Хопана. Вот, Викинг Бул, то, что я хотел слышать от тебя закрыто, там есть у нас один чувак. Чувачок. Да, чувачок. Ну что, получили? о, -о, -о праздники. Шестое место. Нужно хотя бы первое место занять. Потом уже еще, потому что мы там тоже проиграли. Хоть 550, а потом после этого значит под фармиться Ну что, ведь иногда будут, будут все убивать или как там? Все будет скорее всего. Поэтому нужно бояться. 5 живых на вы утащим классно ну что смотрим карту что ли, да? кто кого убивает ага, ясненько а мы это пособираем за ним опана Давайте еще на леприма на пойти на Динамайка и на мои годы никима какой некрасивый динамайк ладно забираем забираем забираем одного чувака на его там. динамайк уже умер а, да, Бул убил майка. Этого я убью. Пособираю. Потом хопа на Блин, ты что-то такой хитренький. Ой, слишком умный, слишком умный. А -а -а. не даем тебе никак. Зато скин, дороги, друзья. Не Любой, даже если мы проиграли. Сейчас мы подфармимся, сейчас мы будем еще одну игру. И пока не победим. Да, если вам нравится Бул, красивый, то ставьте лайк что здесь недостаточно сундучков для умножения. Давайте откроем один сундучок или там несколько, пока не выйдет умножение Ну и нового браузер Скажите, какие у нас нет браверы, а вот посмотрите, как у нас нет эпических, мифических, мифических и легендарных. Что-ничего. Давайте, делай лайк, где подписка, открыл. Да. Немножко громко, извините, извините, но больше такого не буду делать. Постараюсь твой исправить. О, пишите с мне комментарии. Три кристалла. Пайпер! Я выбил Пайпер! Йо-мо -йо, ⁇ мне новый браузер, Пайпер! Где он, Пайпер? А ты где? Пайпер, Пайпер. Вот, эпический браузер. Йо-мо ⁇ сегодня просто везение Видеоролик выйдет. Еще булка убрать кстати? возьмем була отобьемся. Чем почему бы не? И плайпер Респект у вас будет уже эпический браузер Наконец-таки. Да, ролик очень классный. Если тоже хотите, то знаете что делать? Лайк и комментарий у вас у шансов удвоняется А если вы еще не подписаны, то тоже советую. Всё, что что не хочешь? Ладно заберу. Я же викинг, я должен забирать вас. Да все нормально, все нормально. Не хочу видеть это место. я тоже не хочу то что позабирали уже всем ну, блин бедный был викинг дайте хотя бы был викингу что-то хоть забрать взамен Т -т -т -т -т у нас есть или фрэнк фрэнка вот убил а мне не дает френд жадина у нас, у нас вот тихо тихо тихо все вот уходит уходит кому-то гости а мзэшки ходишь давай ка я не против блин блинжонок зачем Блин, меня рассекретили. Да. Давайте, давайте, на МЗ нападаем. Я буду тоже нападать. Давай, давай, давай. Намазе, намазе. на МЗ, на МЗ. Хопана. МЗ давай, хопана, хопана. Отлично, столкновение, блин. И не к тебе, босс Да, нужно подкрепиться. Блин, что рассекретили блин ты умный ты умный вот такая скотина на скотина но ну, все получили 8 купка давайте обьемся отобьемся у отлично 554 ну что сегодня видео офигенный мы купили новый скин за кристаллы О, кстати это же как украина да такой борода у него и пайпер нового новый блин. новый павербок всем удачи и пока